К сожалению, на сегодняшний день нет больших надежд на то, что действительно будет хорошее искусственная роговица. Многие компании и научно-исследовательские институты занимаются этим вопросом. Особенно главная сложность состоит в том, что многие в состоянии создать искусственную стромальную ткань, то есть та часть, которая внутри, роговицы, но проблемы с эндотелиальными клетками. И проблема с поверхностью, с эпителизацией. Но я думаю, что это вопрос времени. Я думаю, что когда-то удастся создать искусственную роговицу с определенными биологическими компонентами, для того, чтобы приемлемость остальной как говорится, части глаза была. Это называется Но Мне трудно сказать, когда это будет. На сегодняшний день... Такой альтернативы нету, но я думаю, что это вопрос, это может быть 10-15 лет тогда на будет.